Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в драконы, всадники и олуха. Одиннадцатый день, забираем с тобой древесину. О, какая малышка-стрелка у нас тут лежит, балуется. Ну что, Беззубик, давай вода. Лети бесплатно, конечно же. Так, а мы с тобой попробуем забрать... У нас осколки же сумку какую-то получил. Странную сумочку. У нас были же отправлены драконы за железом. Конечно, были. 350, блин, не хватает. Пускай пока постоит на месте. Я ему 350 древесины в любом случае смогу насобирать даже с моих драконов. Так, Йохан, иди ты в баню со своим этим. Вот, возьму вот эту штуку тебе. Так, смотрим. Рыба и есть. Древесина есть. Это мало. Это не в счет. Этого тоже мало 50 лямов, нормально 48, тоже сгодится А вот 25 будет маловато, конечно По э, Да ладно, я никого не отправил А, нет, нет, есть, ребят Все, отлично, еще один домик у нас прокачается сегодня Еще один домик Так, слушай-ка ну, почему мне не спится? Почему, почему, почему? Гнилец, ты выглядишь уставшим. Теперь овцы спят и так храпят, что я не могу уснуть. Э, твои проблемы, парень. Хе -хе. То ему это не нравится, то ему то. Гнилец, действительно гнилой какой-то. Ну что, мы тут заберем рыбу. Ту -ту -ту -ту -ту. А, О, у нас новое задание там. Отдых для слабаков. Будь я вождем, все бы целыми днями только тренировались и работали. А как насчет весеннего, пап? Разумеется, мы бы праздновали весенние йогерсоны лучшие, а те вещи, в которых Йогерсоны лучшие, и сами лучшие. Хватит болтать, пора за работу. А некоторые викинги работают руками, некоторые головой. А я дам фору и тем, и другим. Так, израсходуйте 75 миллионов рыбы. Израсходуйте. На изи. израсходовать. Мы как раз израсходуем сейчас. Отправим одного, отправим другого. И, в принципе, все. Сотка. Нормально. Так, остаться. Э, значит, дома, да? Так, подожди секунду. Как там у нас? Да, блин, подожди. А, вот здесь, по-моему Значит, домик Вот он здесь у нас прям стоит, рядышком Все, я его поставил улучшаться а Здесь, подожди секундочку Блин, давай, наверное, вот так вот сделаем У нас, по крайней мере, камера хотя бы повыше поднимется Так удобнее высматривать все Че вблизи, когда оно все находится Так Давай, братюшка, за древесиночкой Так, а где он у нас, да блин, не могу найти. Ну как, так, то куда он? Вообще, с другой стороны Почему все время он... я его ищу не там, где он должен находиться? И последний. Давай, давай, давай, забираем это. Все у тебя. Все, иди дальше на поиски. Так, теперь отправляем сразу же этого паренька. Вот так вот. Не двигаться, Омон а Здесь что? Тут сланитарька всегда, естественно. Что еще может быть у него? Домик рыбья нога. Вот так вот. Здесь изучай яйцо. Так, и Грамгильда. Шестеренки. Давай. Бесплатно. Так, древесину я потратил, соответственно, могу здесь забрать. И он у меня не может никуда отправиться Так, подожди Так, дело не пойдет Давай-ка забирать кого-нибудь С древесины Вау, у нас и тут еще Кто у меня на древесине? Вот этого, наверное, заберем Нет, яркий ужас, но ну, хорошо-то Вот, иди Потому что вот этот в любом случае фейерверк добывает в разы больше древесины. В разы, ребят. М -м -м, так. -с. Обучить. Обучаю, ребят, я его. Пускай, пускай идет. Это нам пригодится. Так, ресурсы я, наверное, пока тратить не буду. Давайте зайдем сюда, заберем наши награды. У нас тут и еженедельное, и событие выполнено Так, 50 И тут 150 Итого три награды Отлично Получаем вымпелы Вымпелы, я думаю, мы сразу потратим Потому что, ну, На кого нам их еще тратить? Крылатый ужас, древоруб, экзотический шепот смерти что, ребята, гореленьким пахнет? Не сгорела ли там моя курочка, которая одна курица варится полностью, другая курица запекается в духовке и пахнет именно той, которая запекается в духовке. Так, ну что, загадочный пак, шторморец, крылатый ужас, ужасное чудовище. Ага. И пак откроем. Давай сюда. Вот в этом паке могли бы тоже бы засунуть немножко ресурсов. На худой-то конец, да? То как-то не туда и не сюда. Блестящий янтарь. Спасибо большое. Есть у нас еще? Есть. Так, давай за рыбой, парень. Э, сколько у нас древесины? 600. Маловато. Начинается. Ну, как всегда, игра без причины вылетела Я уже ничему не удивляюсь Еще одна награда И это у нас еще 250 вымпелов Весенья а, по-моему, нам даже хватит на награду Да, жалко только на одну Хотелось бы на две Ну-ка, что у нас тут? Детская игра Фига себе, детская игра Какое-то кольцо непонятное. Что, они прыгают через него, что ли, или как? Я не знаю. Че, что, <laughs> как детская игра, блин. Как она должна реализовываться? Да, буквально не хватает 110 вымпелов. Ну, вроде бы как всех отправил. Давай посмотрим, что у нас по событиям. 8 часов. Блин, давай посмотрим. Может быть, короткое событие? О, друзья мои, короткое событие, так что мы должны сегодня его успеть пройти Поехали Нифига себе, три загадочных пака Четыре даже Слушай, ну это хорошо, четыре загадочных пака Это очень даже приятно Ну что, поехали тогда Начнем по тихой грусти Но здесь стражи Со стражами Тяжело со стражами бороться на самом деле вот Кривоклыку здесь, конечно, комфортно вообще Потому что это его, как говорится, приоритет Его стихия, он их щелкает, только шорох Так, Громобой сейчас, наверное, что-нибудь придумает, да? Ну, давай, я уже готов Естественно, естественно он... Но он хорошо, что здесь поставил блокировку Потому что мы у Кривоклыка все равно не используем его навыки Ну, за исключением, конечно, последнего это слепота. Но здесь, я думаю, и без слепоты мы обойдемся. Так, давай, наверное, вот таким вот образом сделаем. Минус. Ну что ты там, кривоклык? Ой, тут ты, кривоклык. Змеевик, конечно. Какой кривоклык. Давай, добиваем. Все. Крутим колесо и забираем рыбу слушай ну рыба у нас сейчас накопится и мы сможем отправить еще одного бойца за железом но ну, а пока забираем загадочный пак поехали дальше тут прикольно через каждый поединок нам будет оставаться пак потом будет два поединка это мини босс и босс и опять же после них пак кто у нас тут душитель ага. и морозник Начну с морозника, наверное Хотя лучше было бы с душителя Но морозник просто меня выбешивает Именно своим дебаф. Да это тоже дебафит не кисло Чего же там скрывать-то Сейчас что-нибудь сделает Кусанул, просто кусанул, ладно И добиваем Вторая волна, кто у нас на ней? Так, ужасный чудовище плюс Громель Давай так, быстренько его ушатаем Давай ее налево, ну чуть-чуть не смог добить Ну а ты что там, что-то там прыгаешь Так, ушатали, здесь делаем дебаф на защиту 414 отнимает кривок если на противнике стоит дебаф И добиваем так, в этом колесе у нас прилив сил Нормально Неплохой, так сказать, бонус Давай-давай, забираем этот загадочный пак И переходим на следующий поединок Вперед из песней Так что авиапатруль мы сегодня пройдем Ага Так, давай-ка расценим и этот паршивец мощно бьет И этот мощно бьет Но я, наверное, все-таки буду уничтожать кревет вот этого, Дагура Этот у нас с пламенем, этот бьет электричеством Оба, оба противные Но одного мы уже вырубили Тем проще нам будет А это сейчас с да? Ну, Опа-на Если честно, я думал, что... Блин, неужели добьет? Фух повезло по нам как А тут уже их трое Ну и как всегда они ходят первыми Ладно Давай сделаю так, плюс отхил Плюс отхил Этот, само собой, нашел Слабое звено Глушить будет Будет Может не надо? Надо, Федя, надо Готов так, давай вот этого все-таки накажем Так, мы сейчас хильнуться успеем, да? Не понял, он... он... Давай Добил, Барсик его добил, прикинь Красавчик Ну что? А, тьфу, промахнулся Ну бас Так, ну что ж, тогда делаем дебаф на него И кусаем и Барсик опять же добивает Красавчик Иди в баню Здесь нам выпадает 112 миллионов рыбы То есть рыба по фулке у нас забита полностью Опять же наш пак Заганочный Ну давай, давай, быстрее Ну что, мини-босс Ребят, пойдемте смотреть Что там у нас Ну, наверное, две волны все-таки будет Две, да А, так тут нет никого Тут мини-боссов не будет Они будут на второй волне Значит, здесь нам будет проще разобраться Сделаем так Одного сразу ушатываем Древоруб пока потерпит, я думаю Ты заколебал, слышишь, парень? Эм... Блин, я вот не знаю Ладно, сделаем так. Добьешь? Какой-то добьет он. Опять плевок. Да, только... Он всем понижает, ребята, атаку. Всем. Ой, я ж... Я ж хотел возмутиться, но... Извините. Воздухом поперхнулся. Знаешь, бывает как... Вот я из-за этого, то что энергия у него была дофигища, я вот немножко испугался Но все нормально Так, здесь справились Но тут-то еще не легче Этот-то еще хуже, блин, чем тот Я могу, знаешь, что себе позволить? Потратить, наверное, прилив сил один и избежание недоразумений сделать сюда степоту. Хотя, ты знаешь, пока этого делать не стоит. Он все равно не успеет накопить энергию. Да, он не успеет накопить энергию, так что все нормально. Ну, фаербол, да, вжарит, конечно. Поехали. Так, раз... Раз-два Тут хиляемся Он остался один Иди в баню Блин, нифига Вот так вот Замечательно Ну что, заберем Опять рыбу Опять рыба Так, и последний у нас Получается сейчас будет поединок Это уже босс Босс авиапатруля Подготовка. Я им сейчас устрою такую подготовку. Высший пилотаж сделаю. Тут ничего страшного нету. Вообще. Так, наверное, со Змеевика начну. Давай сразу его вот так вот. Хорошо понизил броню. Это в топку. Я, наверное, так сделаю Да ты заколебал уже, а Такс Не хотел я, ребят, тратить Никакой энергии Ну, видишь, пришлось Что-то это больно сильно влупляет 17 уровня что-то Жарит как-то Не по-детски Так, а вот сейчас у нас Оу, ё это у нас громобой Так, это у нас громобой, да, значит э, Сделаем тогда вот так вот Ну давай так поставлю а -а -а, Нормальненько Ну что, сейчас мы этого добьем Супостата И начинаем вот этого уже колбасить а с громобоем мы уже э будем один на один справляться. Нам будет так проще. Естественно, там куча слепоты и всякого прочего. Блин, он еще под усиленной атакой. Ну и что он? Ты прикинь? Вот это он влупляет, ребятушки слепоту, конечно же. Тут даже не обсуждается. Друзья, тут даже не обсуждается. Слепота и все. Еще. Через каждый ход почти бомбит. На него хочется повесить дебаф, но я не могу себе этого позволить по одной причине. Иначе я не смогу на него вешать слепоту. Она мне необходима здесь. Ты представляешь, он еще такой сам по себе жирный. Разбирать его, конечно, долго приходится. Но слепота нам в помощь. Он уже давным-давно бы нас тут распетрушил бы, не будь у меня слепоты. Или я бы тут все бы потратил, что можно. Так, ну что, остается немножечко. Наверное, последний раз вешаем слепоту на него и уже начинаем его колбасить. А, это... Понижаем броню. <coughs> Видишь, он постоянно на усилении. Постоянно. Так, понижаем броню. И добиваем. Все. События, ребят, пройдено. Последнее колесо. Опять рыба. Что-то рыбный день сегодня. Вроде не четверг, а рыба идет только шорох. И последний загадочный пак. Все. Пошли открывать. Так, монетки Удина. Шторморез, громоль, водорез. Ну, понятно, тут ресурсы. Далее поехали. Древоруб, кревет, чудовище. Тоже так отказаться. Тоже там по мелочи выпадает. Так, подожди секундочку, я сейчас, знаешь, что сделаю? Для начала отправлю. Так, где-то у меня. Сколько там сто? 110. Лети, родной. О, а, время, потрачено на планирование, это время, которое можно было потратить на работу. Слюнявый, ты куда подевалась вся древесина? Без понятия плевак, а главное, что я вкалывал как як, пытаясь использовать ее где только можно и не тратил время на пустые рассуждения. Слюнявый иногда, когда я думаю о том, что ты несешь. У меня пахнет... А, у меня пухнет... Пухнет голова, конечно же. Вот видишь, перестань столько думать. О, бабулька эта. Готи, хочешь расскажу шутку? Почему мама Громоль отправила своих плачущих детей в каменоломню? Чтобы не слышать их камнепад. Так, уберите камень глыбы 15. Все, я это сделал. Та шутка была не очень смешная. Малыши громили очень милые. Когда не устраивают камнепад. Ага, ты все-таки улыбнулась. Значит, я победил. Ведро, у нас сегодня полно работы. Почему ты не рыбачишь? А ты почему не валишь лес? Может, вы двое уже приступите к работе? Эти рыба и древесина нужны нам были еще вчера. Пожалуй, стоит тихонечко пойти и убедиться, что он все правильно делает, иначе плевак опять будет на нас ругаться. Так, поручи драконам добывать 75 миллионов рыбы и 75 миллионов древесины. Приступим. Так, что я еще хотел? А, у меня 665 миллионов древесины. Подожди, древесина. За древесину у нас кто ходит обычно? Вот это, Да. Вперед из песней. Замечательно, ребята. У нас еще будет... Короче, 500... Около 600 железа будет на следующей серии. Неплохо, я тебе скажу. Так, а что у нас тут? А, еще два пака же. Ну, давай посмотрим. Шторморез, Грамель. О, Барс и вепрят. Блин, ну, правда, они же уже у нас апнулись, поэтому сейчас мне кому нибудь другого бы лучше прокачивать. А именно кривоклыка. Угу. Кривоклык был бы хорошо. Так, и здесь забираем рыбу. Вау, рыба 656 миллионов. Оу. Не кисло Опа, еще награду, да, получаем? Нет, не получаем К сожалению Так, точно? Ну да Так, я цветочек нашел Вот он, цветочек-то где Так, ребят, по-моему, все все задания на сегодня у нас выполнены. Так, подожди секунду. Кого бы отправить-то? Оп. Все, руб потратил. Рыбу потратил, да ладно, ничего страшного ребят. О, в титаны А что это я его не отправлял? Пускай тренируется, идет, конечно же Коль такое дело-то Пускай летит за рыбой Так Все, ребятушки, на сегодня закругляемся Всем удачи и до новых скорых видосиков